Всем привет а мы к вам с хорошей новостью да да между прочим мы со смоки объявляем набор на наш новый совместник гардероб для хвостиков на котором вы сможете связать Своим малышам светерочки, комбинезончики, причем, как всегда, это будут калькуляторы, по которым вы возьмете любые нитки и свяжете э, то изделие, которое вы придумаете, либо вы повторите за мной, неважно. В общем, в этот раз будет даже целых два калькулятора. Те, кто придет на совместник, получит максимум полезной информации и навяжет своим любимцам целый гардероб Вязать мы будем в закрытом телеграм-канале, где каждый день будут выходить новые уроки. Готовьтесь, уроков много, я все очень подробно для вас описала. Там же вы получите свои калькуляторы и все материалы, которые вы получите, останутся с вами навсегда. Вязать мы начинаем уже в эту пятницу и... Буквально через 2-3 недели ваши любимцы будут полностью наряжены, будут менять свои э, обновочки и собирать вопросы окружающих, ну, то есть собаководов, конечно же, которые будут проходить мимо. А где же вы взяли такой светерочек? А где же вы взяли такой комбинезончик? А вы отвечаете, сама связала, беру заказы. Так что... Деньги, которые вы потратите на совместник, можно легко будет отбить. И светерочек стоит, наверное, рублей 500-700 минимум, да, а комбинезончик, наверное, тысяча-полторы, не меньше. Девчонки, не теряйтесь, бизнес-план я вам разложила. Девчонки, я смотрю, что все, кто был у меня на мастер-классе, с радостью побежали на совместник. Почему? Да потому что они уже знают, что такое вязание с калькулятором. А те, кто еще... Не сталкивался с ним, наверное, пока раздумываю. Так что же такое калькулятор? Это файл, в котором забиты формулы для определенного изделия. Ну, например, сейчас у нас совместник по вязанию изделий для собачек и кошек. То есть, если вы возьмете этот калькулятор, вы свяжете комбинезончик или свитерок для своей собачки. Может, даже два, потому что там в этот раз два калькулятора. В калькуляторе есть табличка, в которую нужно замести размеры нашей собачки. Берем сантиметровую ленту. Измеряем нашу собачку, сколько у нас обхват груди, обхват шеи, длина спинки, длина до пузика и так далее. Я все там расскажу в отдельном видео, как заполнять эту табличку. Потом берем пряжу, которая вам понравилась. Заметьте, не надо попадать в мою плотность, а вы берете свою пряжу. Вяжете образец, заполняете в табличке в калькуляторе плотность свою плотность вязания и калькулятор вам делает расчет, по которому вы садитесь и вяжете, и не надо ни о чем думать. Смотрите, девочки, калькулятор выглядит вот так. Вот табличка для того, чтобы занести плотность вязания, то есть в петлях и в рядах заносим плотность. Дальше табличка для того, чтобы снять мерки. Я расскажу, как они снимаются. Да? Вот такое изделие у нас будет, вот такой свитерок мы будем вязать по этому калькулятору. И далее идут этапы вязания уже с готовым расчетом. То есть у вас здесь написано будет, сколько петель набрать, сколько рядов провязать, как расставить маркеры, где сделать прибавки или убавки. Все, все, все, вот так вот по пунктам, очень коротко и понятно описано будет в этом калькуляторе. А всех, кто придет на этот совместник, будут ждать аж два калькулятора. То есть вы сможете связать еще вот такой вот свитер с вышивкой. на да, шмоке. Мы, скажем, расскажем, как вышивать, как делать лампасы. Все-все-все. Вот такой вот удобный свитерочек для своей собачки вы сможете связать. Ну а дальше по этому калькулятору вы сможете придумывать свои изделия, свои наряды для своих любимцев.